6 июня 2018 года на сайте Куркопазл была опубликована задача дня пирамида, которая хоть и автоматически генерирована, но имеет достаточно красивое логическое решение. Долю часто в задаче пирамиды приходится как, каким-то методом перебора и тыка решать, но вот в этой можно проследить хороший путь решения и разобрать различные методы и подходы, как с ней работать. Давайте беремся сначала, в чем суть задачи. Надо заполнить пирамиду цифрами от 1 до 9, так, чтобы каждое число в клеточке образовалось либо как сумма двух нижестоящих, либо как разность. Ну, например, это единица, это разность семерки, шестерки, восьмерка, сумма шестерки, двойки, там, девятка, тоже сумма, единиц, восьмерка, семерка разность неустоящих. Ну и дополнительно еще условие, что в серых горизонтальных рядах все цифры различны, а в белых горизонтальных рядах какие-то цифры могут повторяться наша задача будет иметь размер 9 то есть значит, что в нижнем горизонтальном ряду будет 9 клеток давайте перейдем к самой задаче. как видно все клетки серые это означает что все горизонтальные ряды содержат только различные цифры и значит, в нижнем ряду все 9 цифр встречаются по одному разу как всегда есть несколько очевидных ходов. Например, вот эта четверка может быть получена только как раз восьмерки и четверки. Эта четверка тоже может быть получена только как разность. Вот восьмерка, четверка тоже сумма. Четверка ни с чем быть не может. Ну и эта восьмерка тоже может быть получена только как разность девятки и единицы. Для этой четверки уже нет однозначности. Она может быть либо как сумма и 1,3, либо как разность и 1,5. То есть здесь может быть либо 3, либо 5 стоять. Но на самом деле на этом... Все очевидные простые ходы закончились, и надо искать что-то более сложное. Тут есть очень важное соображение отчетности. В чем оно состоит? Что если у нас есть какое-то число четное, например, то оно может быть образовано либо суммой, либо разностью двух чисел одной четности. То есть вот эти две клеточки должны быть либо обе четные, либо обе нечетные. Аналогичное соображение действует для такого треугольника. То есть если здесь стоит четная четверка, то вот эти две цифры одной четности. Ну, аналогично здесь вот восьмерка, эти тоже две цифры одной четности. Но а для нечетной цифры, соответственно, такие цифры должны будут четности. Например, вот рядом среди девятки, вот эти две разных четности, и вот эти две разные четности. Где мы можем это применить? Ну, в первую очередь, хочешь применить это вот здесь. Вот эти цифры у нас нечетные, значит, вот эти две клеточки. Давайте их отмечу, как-нибудь вот так вот, разной четности. Но этот номер тоже нечетное. Значит, вот эти две клеточки тоже разные четности. То есть, вот эти две разные и эти две разные. Это значит, что вот эти две клеточки оставшиеся одной четности. Но если они одной четности, то значит, вот эта клеточка должна быть четной. То есть, здесь может стоять 2, 4, 6, Ну, на самом деле 6, 4, ведь они должны уже не могут. То есть остается только 2, 8. Но если здесь стоит 2, 8, значит, то здесь тоже стоит что-то четное. Но здесь что-то нечетное. Я буду выписывать все варианты. Здесь тоже что-то нечетное, потому что вот здесь нечетное. Здесь, чтобы получить четность стоит еще что-то четное. То есть мы сейчас просто распишем аккуратно четность. Ну, пока не всех, но большинство клеточек. Здесь четная значит, вот здесь должно быть стоять нечетное что-то. опять же, пятерка быть не может, потому что пятерка уже есть. Можно сразу ее вычеркнуть. Здесь стоит нечетное, значит, вот это из этих двух. Значит, тоже должна быть нечетный 1, 3, 7, 9, пятерка уже взята. Здесь, чтобы получить нечетное из девятки, но здесь четчетное. Чтобы получить четверку из, из, из четного числа, нужно еще одночетное. Чтобы получить тут здесь четное, и, еще тоже нужно одночетное. На самом деле мы уже заняли три четных числа в горизонтальном ряду в нижнем. Пятерку. Здесь тоже одночетное, другое нечетное. То есть будет еще четвертое четное число. И больше четных чисел в горизонтальном ряду у нас быть не может. Значит, вот эти две цикветочки, обе нечетные, 7 и 9 уже заняты, здесь, здесь могут быть только 1, 3 и 5. Здесь тоже 1, 3 и 5. Но нам надо дать в сумме шестерка. Понятно, что это будет сумма. Две тройки быть не могут, но здесь 1 и 5 только. А здесь, значит, у нас, где стоит тройка и либо двойка, либо восьмерка. Мы пока не знаем, где что. Хотя знаем, потому что вот это число у нас нечетное, значит, это должна быть нечетная тройка. А это здесь четная либо... Двойка либо восьмерка. Ну, например, здесь, если у нас семь, с двойкой нам может быть давать либо девятку, либо пятерку, которая занята, а с восьмеркой может дать только единицу. Здесь у вот два варианта для этой клеточки. Но пока тут мы дальше не продвинемся, но можем продвинуться дальше здесь. Девятка с единицы может дать восьмерку, а с пятеркой может дать четверку. Но четверка уже занята, но здесь обязательно должна стать восьмерка, которая получается единицы, а здесь остается пятерка. Если шестерки, и восьмерки получается только двойка, значит, например, здесь и здесь двойки быть не может. Ну, еще можно посмотреть. Что здесь у нас девятка, она может, должна образоваться из этих двух следующих. Поэтому здесь девятки быть не может, потому что 9 ни с чем вычесть не получится. 1 и 8 может быть, 3 и 6 может быть, 5 и 4 может быть, а 7 тоже быть не может, потому что тут двойка быть не, не бывает. Здесь только 1,3,5 могут быть. Это, в свою очередь, сокращает количество вариантов для этой клеточки. Хотя, наверное, может быть, еще не сокращает, да? Да, пока нет. Ну, здесь четверка. С двойкой может дать шестерку, с восьмеркой четверку, а восьмерку вот здесь получить мы не можем. Здесь вот здесь восьмерки не бывает. А это в свою очередь означает, что раз здесь не бывает восьмерки, то вот здесь не может быть единицы. Здесь только 3, либо 5. Ну а 3 и 5 из четверки можно получить либо с единицей, либо с семеркой, либо с девяткой. С тройки мы получить ее никак не можем. Таким вот образом мы потихонечку усекаем количество возможных вариантов. Опять же, здесь что может быть? На самом деле девятку из девятки получить нельзя, то здесь девятки быть не может никак. Может быть либо 1, либо 7. При этом 1 мы можем получено только из восьмерки, а 7 только из двойки. Здесь. Значит, здесь 4,6 быть не могут. Теперь у нас здесь 2,8, здесь 2,8. Но здесь, здесь только 4,6. Поэтому здесь можно не нужен вариант убрать. Ну, 4,6 дают, очевидно, двойку в качестве разности. Восьмерка никак не получится. Ну а 2,4 дают шестерку, очевидно. А здесь, значит, это следует, чтобы здесь была тройка. Ну, здесь уже может быть и 1,7. В качестве, чтобы, чтобы, чтобы дать тройку. ну, ну Зато можем произведеться в эту. Единица могла быть получена шестерки, либо пятерки, либо семерки. То есть, здесь только два варианта, 5 и 7. Они могли быть получены из двойки и 9, 3, 7. Ну да, здесь не, можем, не могла быть единица. То есть, вот таким вот образом мы потихонечку уменьшаем количество вариантов во всех клеточках. Это довольно медленный процесс, но рано или поздно он должен привести нас к успеху. Ну, давайте здесь мы можем посмотреть. Пять единиц, пять и один могло бы получить либо 4 либо шесть четверк уже занятость четверка, а идеи тоже только, только четверка. Здесь точно четверка. Но здесь не может ни четверки, ни шестерки, значит, здесь точно восьмерка. Восьмерка могла бы получить только пятерки тройки. А эта тройка могла бы получить только из тройки и шестерки здесь. Здесь четверка, здесь восьмерка, здесь двойка, 2 и 7, значит здесь была только девятка. Вот у нас уже довольно большое продвижение. Здесь из двойки и тройки могла бы только, получиться только пятерка, 5 и 8 получается только тройка. Из 9 и 8 получается только единица, из единицы восьмерки получается либо 7, либо 9. Здесь два варианта. Ну, можно продолжить здесь. Из 8 и 4 может получить только четверку из 3-4, может получать либо 1, либо 7. Ну, все-таки придется просмотреть этот вариант. Если здесь из 3 и 9, можно получить либо 6, а из 3 и 7, можно получить либо 1, либо 4. Обе заняты. Значит, Здесь 7 быть не могло, а здесь, значит, только шестерка. Из двойки и девятки мы получаем только 7 Из 7 и 6 можно получить только 1-ку. Из 6-ки и 9-ки можно получить только 3 Здесь единица выпадает, а здесь только 7 ну, уже почти вся пирамида заполнена из 4 и 7 можно получить тройку из 3 и 8 можно получить пятерку из не тройку можно получить либо 2 либо 4 но 4 в этом ряду уже есть поэтому только 2 осталось совсем немножко из двойки пятерки можно получить либо 3 либо 7 из пятерки четверки можно получить либо 1 либо 9 чтобы здесь получилась четверка понятно что здесь должна быть тройка единица это единственный вариант который дает четверку как сумму ну а здесь соответственно семерка вот у нас все клетки заполнены, можно конечно все еще аккуратно проверить, задача решена.